Друзья, всем привет! Всем привет! Мы снова в эфире. Многие интересовались куда мы делись, куда мы исчезли, но мы не исчезли. Мы на месте, работаем, помогаем людям выбирать автомобили, хорошие автомобили. И всегда ждем от вас вестей. Если кому-то надо помочь, мы всегда это поможем. Ну и сегодня, после долгого, так сказать, невыхода в эфир, мы покажем автомобили, покажем, как всегда, цены. Ну и все вам расскажем. То есть, а, зашли вот на одну стоянку. Такая стоянка-то она большая, очень большая. А, к одному продавцу, одному, наверное, из самых крупных продавцов на авторынке. Сейчас пооткрываем, покажем, в каком состоянии продаются машины. Ну и, соответственно, соответственно, цены. Кстати, что касается а, автомобилей, сложная ситуация. То есть рынок то пустеет, то наполняется. Тяжело, очень тяжело купить машину именно в Японии в связи с курсом доллара. Ну и Вообще, то есть ценник, ценник он поднялся. Ладно? Не, наверное, я сейчас добавлю. Не потому, что это сейчас курс доллара поднялся. А была неразбериха с 1 июля. И люди боялись вести машины, чтобы не попасть в какой-то просах, Даже паром... Стоял две недели на рейде, машины не таможились. Ну, сейчас потихоньку машины стали вести. Ходили по зеленке, допустим, смотрели машины. Мы даже какие-то поиски люди заказывали, мы их не брали, потому что ну реально нету машин. Прям были пустые стоянки. Сейчас потихоньку стали завозить. Поэтому, Поэтому идем, смотрим, что есть, и что сколько стоит. Друзья, начнем, наверное, вот с такой с новинки авторынка. Они как бы появились уже давненько, но тем не менее очень много навезли этих автомобилей. Toyota Siège R. Сейчас просто просто внешний вид. Кстати, у них линейка такие цвета прям разнообразные идут, очень красивые и интересные. Такие автомобили мы еще для вас не снимали. Сейчас просто пробежимся, говорю немного по багажному отделению, по салончику. И немного про них расскажем. Ручка, видите, вот высоко находится, ребенку будет неудобно. А, ну, по месту, по месту. Сиденья, кстати, идут с кожаными вставками. Обратите внимание, в каком состоянии салон. То есть он еще в какой-то пленке. Ну, пленку, скорее всего, конечно, здесь уже постелили. Дверная карта, автоматическая стеклоподъемник, колонка, подстаканник. Ну и стекло, оно такое, довольно, довольно небольшое есть гибридные версии есть не гибридные версии ну ладно к этому сейчас мы вернемся а, именно на данной стоянке не побоюсь этого слова честный продавец у которого все аукционные листы настоящие а данный сей шер аукционная оценка 4 балла я эту машину в статистике не пробивал но уверяю смело можно пробивать я думаю, вы увидите тот же самый аукционный лист. Итак, пробег 30 тысяч. Стоимость автомобиля 1 миллион триста девяносто тысяч рублей. Русские переключения передач, климат-контроль, монитор, кожаный руль, машинка вот такого плана. Интересненькая. Красивый, интересный цвет. 1 миллион 390 тысяч рублей. Ну вот, смотрите, мы уже вдвоем сели в соседний автомобиль в такого а, бирюзового цвета. Думаю, ви вы видели, он рядом стоял. Автомобиль стоимостью 1 миллион четыреста. 480. Да, 480 тысяч рублей. Друзья, обратите внимание на аукционный лист. 5А, Б, пробег 19 тысяч километров. Новая машина. Видишь, светло-зеленый. Да, ну таких автомобилей, конечно, именно с аукционной оценкой 5 баллов, это а, встретишь встретишь их крайне Шутка редко. По пальцам, да. Ладно, так как мы не сидели в таких автомобилях, что по месту? Ну, я про себя могу сказать, то что сел спереди, в принципе, в принципе, мне удобно. Не знаю, как Сергей чувствует себя за рулем. Нет, за рулем все нормально. То есть мы эти машины диагностировали не раз что мне здесь не нравится мне не нравится вот обзора нет то есть когда выезжаешь где-то со второстепенной на главную просто обзора нет никакого по месту ну примерно как в везели это такие равноценные машины но уже выбор за каждым человеком по-своему то есть какие-то свои прелести это внешний вид этого автомобиля он привлекает они сейчас просто их не было, и ценник у них был где-то миллион шестьсот, миллион семьсот. А сейчас они подешевели, и вот, пожалуйста, данный автомобиль миллион четыреста восемьдесят, это пять баллов 19 тысяч пробег, новая машина. Значит, они у нас бывают гибрид, бывает не гибрид. Да, не гибрид, это один и два турбо, четыре ВД. Ну, единственное, еще такое, ну, можно сказать, наверное, минус все-таки машины, что у него неполноценный привод, у него сзади стоит электродвигатель если брать, сравнивать с Honda там стоит 4WD полноценный полноценный гибрид, ну и тому кому как, то есть эта машина не для того чтобы на ней ездить по каким-то горам там, каким-то неровностям, это городской такой кроссовер в общем да. идет сравнение CSR именно с Везелем, правильно да да идет сравнение с CSR с визелем внешне конечно да вот именно по внешнему виду он привлекает очень многих людей даже вот по городу они ездят смотрят люди особенно девочкам нравится женщинам нравятся эти машины поэтому смотрите это дело каждого. ладно пройдемся немного по салону здесь дверная карта пластик, он ну, более менее мягкий идет здесь идет кожаная вставка комплектация у нас неплохая что у нас здесь есть по рулю руль у нас мультируль управление мультимедийной системой bluetooth ну и также тут движение по полосам камеры при столкновении вот они стоят и управление компьютером клима этот э, круиз-контроль ну то есть полный мультируль есть у нас авто э, дождь то есть э, датчик дождя ну и автосвет все все полностью общем, все по, по стандарту да. Да. электронный да. ручник контроль ой ручник электронный ручник контроль электронный ручник и вот очень интересная функция обратите внимание называется ну вот hold брейк hold это помощь при движении при остановке где-то на светофоре то есть когда едешь по городу можно тормозить вот эта кнопочка не то что эта кнопочка включаешь эту кнопочку у вас стоит переключатель Включатель передач на Дэшке, и вы просто тормозите, отпускаете. но ну, Не надо держать там на светофоре тормоз. А, вот эта функция. Отпустили тормоз, машина поехала. Ой, не отпустить, дали газ, машина поехала. Очень удобная функция. не надо постоянно, чтобы нога не была на тормозе. Хорошая функция. Ладно, не будем заморачиваться на одном автомобиле. Пойдем посмотрим. Я, я что-то много наговорил. Если у кого-то будут вопросы, я расскажу, это популярно. То есть все уже привыкли, да, у нас как и есть. Нету там. Я думаю, все догадались. Ладно, идем дальше. Давайте с вами посмотрим еще на Toyota. Довольно популярные автомобили Toyota Corolla Filder. Есть гибрид, есть передний привод, есть автомобили 4WD. Вот стоит три экземпляра. Серый серый это у нас идет до рефстайл. Два темненьких, черный и фиолетовый это у нас уже идет после рестайл. Комплектация хорошая. Начнем значит, с серого. Итак, туманки, повторители, гибридная версия без литья рейлингов нету сзади установлен спойлер камера заднего вида есть гибридная гибридная версия по багажному отделению запаска у нас есть полноценная запаска багажное отделение видите неплохого такого объема задняя дверь крышка багажника в этих автомобилях идет пластик в салон тоже идет пластик особой трансформации сидений здесь нет ну понятно то что задние сидушки задние сидушки у нас складываются а, далее руль идет обычный пластиковый идет климат-контроль ручник а, отключение звука е EV. Туманочки ставили здесь, автоматический стеклоподъемник и складывание зеркал, подсветка, друзья, все включается, все работает. Здесь два бардачка и еще у нас один оригинальный японский а, аукционный лист. Пробег 125 тысяч. Вот, знаете, многие а, Я, говорит, хочу машину с пробегом 30-40 тысяч километров. Вот, а где нам ее взять? то есть давайте пример да, приведем допустим вот этот автомобиль он стоит 680 тысяч да? автомобиль у нас какого он года года наверное 14 до да? 680 тысяч вот машине 6 лет как купить машину с пробегом 30 40 тысяч километров вы готовы выложить вот за данный экземпляр да, не 680 тысяч а не знаю там 800 тысяч наверное нет поэтому выбирайте золотую середину какую-то Итак аукционный лист замена капота замена капота ну в принципе все остальное нужно смотреть состояние кузова салона c cb 680 тысяч рублей не забыть выключить свет пойдемте посмотрим экземпляр экземпляр поинтереснее следующий следующий филдер в xb комплектация аукцион 4 балла th на аукцион это хороший строгий аукцион кстати что касается аукционов несмотря вот на всю вот эту строгость все больше больше идет несоответствие то есть по аукциону машина может быть она целая не бита не крашена по факту конечно встречаются автомобили и смененными элементами и с крашенными элементами так но ну здесь у нас стоит другая решетка туманки здесь стоит родное японское литье зимняя резина понятно то что она сейчас не актуальна, но тем не менее стоимость автомобиля 920 тысяч рублей черный цвет молдинги такого плана хромированные ручки по бокам обратите внимание есть обвесы ну багажное отделение давайте заходить мы туда не будем кстати вот два в xb стоит посмотрим по состоянию салона ну и конечно же посмотрим аукционный лист здесь другого плана коврики другие сиденья с кожаными вставками кожаный подлокотник дверная карта тоже немного отличается комплектация конечно хорошая цена тоже а, спинка у нас регулируется есть лифт сиденье здесь уже идет кожаный руль кнопка старт подогрев дворников а, датчик при столкновении движения по полосе свет Полный мультируль. То есть управление меню, управление музыкой, ручник, где положено. Тот же самый климат-контроль, пробег 98 тысяч на данном автомобиле. Аукционный лист 4 CC, 97 тысяч. Ну, здесь 98. Здесь э, забирали автомобиль с японии 97 993. То есть по России там фактически он ничего не проехал. Кузов у автомобиля идет целый. Но цена, как бы, конечно, тоже не маленькая. Темный потолок. Чистейший ухоженный салон. Ну, ребят, реально. Вот здесь, кстати, вот прикуриватель. Прикуриватель. И здесь японец сунул такую штучку. USB-зарядку. Бардачок у нас ездит. Такого небольшого он объема. Ладно. Следующий филдер. Пятнадцатый год. Гибрид. Полтора литра. 114 тысяч пробег. 785 тысяч родное литье летняя резина такой же салон коврики другие идут три с половиной балла ну вот здесь смотрите о чем я и говорю да честный продавец то есть он ничего не скрывает идет замена переднего левого крыла покраска передней левой двери покраска задней левой двери покраска заднего левого крыла w1 да это ну, скажем так хороший качественный окрас сделанный в японии вот в любом случае нужно смотреть и я вам скажу даже больше да а, вот этот окрас именно w1 толщиномер он не всегда возьмет то есть он может показывать как заводской слой краски ну буквально там плюс а, плюс 5 там 10 микрон в общем я к чему веду толщиномер тоже не всегда показатель нужен нужен опыт чтобы это все увидеть посмотрим с вами на семейный микроавтобус многие называют это минивенами Итак, это Toyota но no, гибридная версия. Напоминаю, есть гибриды, есть не гибриды, есть 4ВД, есть 7-местные, есть 8-местные автомобили. Такой, блин, здоровый, полноценный басик. Ага, закрыт он. Почему-то он у нас закрытый. Водительская дверь открыта. Дверная карта. Тоже, ребят, тоже пластик. Все авто, складывание ушей, вставка. Сиденье, все идет по стандарту две электро есть автомобили с одной электро есть с датчиком кожаный руль мультимедиа система двойной климат-контроль ручки переключения передач здесь у нас идет беспроводная зарядка подогрев сидений подстаканчик есть два подлокотника ну, и второй ряд сидений видите два капитанских кресла между ними столик встречаются конечно но а, редко да со сплошной сидушкой шторки управление печка ну по месту по месту конечно здесь я думаю не надо рекламировать место здесь много очень много места вот такое ощущение то что ты сел да перед тобой я не знаю еще целый автомобиль то за первых это длинная торпеда капот ну края капота мне не видно в общем габаритом такого автомобиля нужно будет Привыкать, так аукционник аукционник Лежит здесь, друзья, аукционный лист. А, есть даже лот. Кстати, некоторые а, приходят, смотрят автомобиль, вбивают его по номеру кузова. Да, вот есть лот. По номеру кузова он не пробивается. Есть такие автомобили. Вот, что пробить, нужен а, именно номер лота. А, итак, аукционная оценка, оценка R пробег 138 530 километров, ну практически 140. Вот, что касается гибридов, а, здесь нужно смотреть именно на именно на состояние батареи. То есть стоит два автомобиля с пробегом там 100, да, и 150 тысяч вот автомобиль с пробегом 100 тысяч батарейка может быть кончена 150 может быть как новая она может быть обслуженная обслуженный менее на по Японии ладно переключаемся на следующие гибриды стоит 2 Альфы 13 и 14 -й год разные комплектации белый цвет фары идет линзованный туманки омыватель фар серая фары простые туманки есть омывателей нету так беленькая стоимость у нас стоимость у нас к сожалению здесь не указано на серой на серой тоже стоимости нет ну такие автомобили стоят 850 и выше возьмем гибрид поменьше toyota aqua тоже довольно популярный автомобиль выбирают люди между аквами и фитами ну aqua она идет конечно подешевле fit идет покруче по внешнему виду и по своим характеристикам вот здесь аукционная оценка на автомобиль три с половиной балла пробег 123 тысячи по кузову получается крашено переднее правое крыло а салон д.д. по комплектации по салону ну, тоже довольно много комплектаций давайте сядем посидим посмотрим что по месту дверная карта идет у нас пластик здесь у нас идет пищалочка вот такого плана идут у нас дуйки тоже сплошной пластик бардачок Ничего интересного у нас здесь нету. Постоянно садимся со стороны водителя. Давайте посидим со стороны пассажира. Ну по месту здесь в принципе, в принципе нормально. Солнцезащитный козырек. Подсветочки нету, зато подсветка есть у нас вот здесь. Натоптал немножко. Вот знаете почему я сюда сел? Потому что здесь нету коврика, а здесь подстелен коврик. Вот. Ручки переключения передач. Ручник тоже где положено. Здесь у нас спрятался прикуриватель климат-контроль полный мультируль есть полный есть неполный мультируль и так далее туманочки тоже ставили здесь Ну, сзади тут накидано неинтересно стоимость автомобиля 660 тысяч рублей ну вот далеко не отходили от вот этих альф стоит черная фары тоже линзованные хорошая комплектация четырнадцатый год ну, резина правда такая как бы не очень литье кстати вот это идут колпаки 895 тысяч хромированные ручки хромированные ручки без ключевой. доступ такой а, светлая знаете какой-то серенький салончик верхний бардачок нижний бардачок ребят прикиньте кассету нашел интересно куда я здесь вставлять это кассета тысячи лет я тебя не видел что-то еще интересного у нас есть. к нет, но я думаю, его предоставят какие-то японские наклеечки. Здесь лежат тоже ручки переключения передач, кожаный руль. Обратите внимание, он а, в хорошем состоянии, такой не затертый. Мультимедиа система. Сверху идет бардачок такой вот очочница А вот он аукционный лист у нас спрятался. А, итак, оценка R. Покрас окрас передней левой двери, задние левой двери, заднего левого крыла. Пробег 131 тысяча. Эска комплектация идет на этом автомобиле. Ну, вот второй ряд сидений, да, здесь, конечно, может похвастаться место. Места здесь довольно много. Плюс сиденья второго ряда у нас еще ездит вперед назад по передней части автомобиля место в принципе нормально но когда я вот сажусь допустим что фильмы что в альфа как-то мне вот по высоте здесь если честно не особо не особо нравится потому что я люблю сидушку задирать вверх чтобы я видел что происходит перед автомобилем да и начинаю биться головой следующая альфа такого темно-серого цвета 13 год аукционная оценка три с половиной балла пробег 122 тысячи стоит она 890 тысяч рублей давайте посмотрим аукционный лист и пойдем пойдем дальше посмотрим гибриды 122 аукционный лист автомобиль автомобиль весь идет целенький без замен без замены элементов honda везель гибрид 4 воды есть не гибридные версии комплектация excel хорошая комплектация кожа подогревы, 1 миллион сто девяносто тысяч рублей это закрыта. Ну, видимо аккумулятор севший в автомобиле, поэтому пооткрывали нам только вот с водительской стороны а, дверная карта пластик кожа тканевая вставка сидение ткань кожа кожаный руль ну, здесь уже ближе знаете как к космическому кораблю до да, садишься вот уже как-то вот панелька поприкольнее, все сделано кузов целый три с половиной балла с к с на капоте нужно будет его посмотреть в случае покупки автомобиля здесь ребята у нас все сенсорное электронное здесь у нас подстаканник бутылочница вот такого плана подлокотник тоже идет кожаный подсветочка до да, аккумулятор автомобиля сел подсветка даже не, не горит зеркало тоже вот здесь загорается подсветка а, аэрбеги торпеда ну такой конечно идет пластик здесь у нас спрятался спряталась такая вот ниша небольшая разъем hdmi usb по месту, ну опять же, да, смотря с чем сравнивать, но я вот, допустим, сел, принцип принципе мне комфортно, единственное мне вот коленка, да, она у меня упирается вот в эту консоль, немного, немного как бы неудобно. Brake hold режим спорт, кстати. Если автомобиль гибрид и ты включаешь спорт режим, то он автоматически переходит на работу бензинового двигателя. То есть он не глохнет. лепестки мультируль, круиз-контроль, управление музыкой, телефоном, управление меню. Можно включить эко-режим. Следующий везель, комплектация, кожа, 14 год, пробег. Ребят, пробег 23 тысячи на автомобиле. 1 миллион 130 тысяч рублей. Что первое, что второй, это все передний привод 4 балла 23 тысячи кузов Вы знаете кузов то в принципе целый но вот указаны какие-то косячки нужно толщиномером пройти пробежаться посмотреть ру 3 ру4 это а, 4 воды второй ряд сидений не показывали даму вам вот в принципе нормально кстати вот здесь у нас трансформируется вот Таким планом сидушки, как на фите. Есть подлокотник. Ну, подлокотник здесь, конечно, какой-то он идет. Обрезанный. Полка в багажнике тоже у нас имеется. Также есть прикуриватель для... Вот почему-то все называют прикуриватель. Да, и я туда же. Прикуриватель, прикуриватель. Друзья, не прикуриватель, а розетка на 12 вольт. Давайте будем так с вами выражаться. Ну, вот она, задняя задняя часть автомобиля. А, еще один везер. Ладно, хватит везелей. Форестеры. Все знают, то что мы любим Форестеры. Зимняя резина, литье. Багажное отделение. Но вот, поверьте, Форика найти с таким багажным отделением. В плане не срапанным, довольно-таки сложно. Из кроссоверов у него, наверное, самый большой объем багажника. Ну, именно вот если сравнивать аналог, да, это X Trail. Не знаю, машина это или не машина, полноценная запаска идет в реке ну про forester уже много сказано есть turbo версии есть не turbo второй ряд сидений я вам скажу салончик у него такой довольно чистый аккуратно мультируль полный нет не полный мультируль так, ну, не знаю, что такое. Напишите в комментариях, как вы думаете, откуда это здесь взялось. Итак, 4 балла, кузов целый, пробег 119 тысяч, стоимость 1 миллион 185 тысяч рублей. Это музыка, пульт управления, японии сделал, регистратор. Ну, все, здесь идет у нас. По стандарту кожаный мультируль переключением няша <свы>, убила вот это вот если честно <свы>, рассмешила не могу а, значит по месту здесь много места в рекламе не нуждается И еще один вариант из минивенов Toyota, Toyota Isis мало таких автомобилей осталось мало смотрите чем нравится этот автомобиль у него нету центральной стойки Смотрите, сколько места. Сидушка у нас также. Давайте начнем с аукционника. 4 балла. CD 129 тысяч пробег. Кузов автомобиля целый. Да, хороший, комфортабельный семейный автомобиль. сиденье у нас двигаются вперед-назад. И, знаете, очень удобно сложили столик двинули очень много места второй ряд ну, машины не знаю видимо только пришла потому что а, салон еще такой не, не убранный а, вот эти сиденья тоже у нас двигаются вперед назад они у нас складываются багажное отделение третий ряд складывается в ровный пол вот здесь какой-то мониторчик выведен вот эта сидушка на еще полностью поднимается откидывается вперед сейчас мы этого делать не будем а, кожаный руль ну, я вам скажу так, в данном автомобиле нужно нужно будет позаниматься. Стоит он, ну недорого стоит, стоит он 715 тысяч. Так, и сейчас. Нет, можно, наверное, сейчас заканчивать будем. На Исисе закрытого он. Закрыт электродверь. А, есть комплектация с одной электродверью, есть комплектация с двумя. А здесь две электродвери. Ну, видимо, аккумулятор тоже севший.